когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина и черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо что я слышу как идет на глубине вагон метро На площади полки Темно в конце строки. И в телефонной трубке эти много лет спустя Одни гудки, но где-то хлопнет дверь И дрогнут провода Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда Перебор очень простой. И лампа не горит. И Илгут календари. Последовательность аккордов тоже очень простая. Ре-минор тоника начинается с Ля-септ. И лампа не горит. И врут календари. Соль минор. И если ты давно фа мажор, Хотела мне сказать ля То говори, и дальше все по кругу. Очень простая, красивая песня,